Все пространство нашей Вселенной, у каждого своя Вселенная, в целом мы живем в одной. Все пространство Вселенной – это ваше сознание. И если вы хотите, чтобы жизнь изменилась, то надо же изменить отношение к самим себе. А чтобы изменить отношение к самим себе, надо себя это немножко понять, познать. И первое, что очень важно научиться делать для самопознания – это научиться концентрации. Без концентрации. Без силы мозга очень сложно что то делать. Вы умеете делать вот так? Пробовали когда-нибудь? Ну, попробуйте. А медленно можно повторить? Большой палец и мизинец – это вам упражнение, чтобы вы не спали. Большой палец и мизинец соприкасаются, дальше идет большой палец и мизинец, большой палец безымянный палец, большой безымянный, средний, средний, указательный, указательный, указательный, указательный, средний, средний, безымянный и так далее. И так без остановки. Крест-накрест, перекрест. Это очень важно, чтобы ваши полушарии работали. Все движения, которые вы не умеете, чаще делайте, чтобы уметь, тогда будут включаться ваши связи. Вот если вы займетесь практикой экрии, у вас получится вот это, и будет вашим достижением. А это непростое упражнение, Александр. Когда вы делаете, вы сразу включаете два полушария, они уравновешиваясь, дают вам объективное состояние сознания. И вы успокаиваетесь. Вот так вот раньше делали, да, помните? Вот так, два пальца. Но ну, это не сложно. А вот тогда включаете все остальные. Ну, и потом скоро будет расти. Все движения, которые вам непривычны, всегда делайте. Все механические движения вас не развивают. Все, что вы привыкли делать, это вас не делает совершенно. Щетку зубной держите в левой руке, в левой ноге. Делайте все, что вы не делали никогда, это будет вас развивать. Это очень важно. Несложно научиться это делать. Потому что образное восприятие, оно связано именно с тем, что вы пробуждаете нейронные связи. Например, нам легко делать вот так. Я простые упражнения показываю, но это мы в Крии не будем делать, у нас внутренние работы. Это я вам просто показываю. Вот мы привыкли эту окружность чувствовать, да? Не сложно же, да? Но некоторым бывает сложно, они превращают это в эллипс. А вот чтобы это круг был колесом, чтобы чувствовать это... А теперь сделайте так. Две окружности. А сделайте так, чтобы одна быстрее, а одна медленнее. Или, допустим, чтобы плоскость менялась. Это все результат. Вы научитесь, чтобы у вас полушарие, ваше, работало отдельно от другого. Это, опять же, я говорю, несложно. Когда вы начнете практиковать, у вас начнутся пробуждаться центры, начнут пробуждаться центры и у вас появятся какие-то способности, у нас есть уже свидетельство тому, что девушка никогда не пела, а сейчас она в джазовых конкурсах поступает. прошло три года всего, три года у нее Вишут начала пробуждаться, но у нее, видимо, ну, в детстве была мечта, она никогда не пела и никогда не училась нигде, музыкальной, никакой школы не посещала, ну, может быть, там в детстве. Все, сейчас она поет, кто-то рисует, кто-то чем-то занимается. То есть люди наслаждаются жизнью. Но помимо этого, извините, помимо этого есть самое главное. Это эволюция души, человеческая эволюция. Эволюция сознания.